Всем привет! Вы на канале Science TV. Сегодня вы узнаете, как работают наши мышцы и для чего нужны мускулы. Ну а перед просмотром я рекомендую вам подписаться на данный канал и поставить колокольчик, для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и увлекательные видео. Ну и без лишних слов, мы начинаем! В нашем организме существуют специальные клетки, которые составляют соединительную ткань, которая соединяет все части нашего тела вместе. Не все клетки соединительной ткани могут сокращаться или сжиматься, но в некоторых участках тела эти клетки могут сокращаться до такой степени, что превращаются в мышечные клетки. В тех местах, где мышечные клетки находят свое применение, они многочисленны и соединены вместе в отдельные гладкие мышцы, состоящие из волокон. Гладких мышц в нашем теле достаточно много и они помогают функционировать различным органам. Например, гладкие мышцы закрывают и раскрывают ваши глаза, регулирует ваше дыхание, осуществляет внутренние функции. При развитии волокна гладких мышц преобразуются в мышцы другой формы, которые называются поперечно-полосатыми. Тело человека состоит из 639 мышц. Плоть тела это мышцы. Мышцами же является и то красное мясо, которое мы покупаем в магазине. Мышцы бывают разных размеров и форм. Мышца среднего размера состоит из примерно 10 миллионов, а всего тела человека из 6 миллиардов мышечных клеток. Каждая из этих 6 миллиардов мышечных клеток напоминает двигатель с 10 цилиндрами. Цилиндры в клетках – это крошечные капсулы с жидкостью. Когда в эти капсулы из мозга поступает сигнал, мышцы сокращаются. За долю секунды жидкость в капсулах сгущается, а затем снова разжижается. Этот процесс и заставляет мышцы двигаться. Без поперечно-полосатых мышц наше тело не могло бы совершать движение. Например, мышцы, которые контролируют процессы пищеварения, действуют независимо от нашего желания. Реакция мышц происходит очень быстро. Мышца сокращается за 0,1 секунды. Сразу за этим следует расслабление мышцы. Эти сокращения повторяются снова и снова. Они происходят так быстро, что гладкие мышцы действуют непрерывно. А теперь настало время выяснить, для чего нам нужны мускулы. Любое движение мы совершаем благодаря мускулам или мышцам. Бежим ли мы, прыгаем, идем или вообще не шевелимся, мышцы все равно действуют, заставляя кости принимать нужную нам позицию, двигаться в определенном направлении. Мышцы состоят из множества мелких нитей. Когда мышцы посредством нервов получают информацию от мозга, она, соответственно, сокращается. Мышца контактирует с костью, увлекая ее за собой. Убедиться в этом очень просто. Согните руку и положите другую руку на бицепс выше локтя. Вы почувствуете напряженную, набухшую мышцу. То же самое происходит во всем теле, когда мы двигаемся. Но даже в неподвижном состоянии мускулы все равно действуют удерживая тело в прямом или другом положении. Проверьте это полностью расслабившись. Некоторые мышцы, например брюшные, выполняют защитную функцию. Каждая мышца имеет свое название. Ключичная, дельтовидная мышца, трицепс, большая грудь, большая зубчатая, большая прямая, протяженная мышца, тензоровая, вертулок бедра, большая ягодичная, большая спинная, бицепс, внешняя плечевая мышца и так далее. На этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным и полезным, то поставьте лайк и делитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями. Всем желаю самого наилучшего и всем до следующей встречи.